Короче, ребят, извиняюсь, я Та концовочка не особо Записалась, поэтому Проходим игру И Бесконечно лето Сава, Седьмой, или шестой Или седьмой, или какого там Дня, блин, я Ладно, короче, ребят, мы с вами прошли Концовку с Алисой Последнюю часть Хорошую концовку На хорошую, на хи На аппетит Извините, мы прошли вот с этой девочкой концовку нахи. Я бы сказал вам какую. Ну, боюсь, YouTube за это слово может заблокировать. Да и... Твич. Если я с YouTube в итоге на Твич пойду. Так, с Алисой прошли. Так, дальше Си... Сеня. С Семеном. Да, блин. Семен. А, не. Алиса Двачевская. Пол-женский... А, вот, Алиса, тему. That's all, that's our madhouse. Так, ну, ребят, ну мы с Алисой уже прошли, поэтому я прошел, не знаю, как насчет вас, но я, да, я прошел с Алисой хорошую концовку, поэтому... Не знаю, что на меня нашло такое, но у меня что-то запись остановилась, трансляцию лучше запущу. Ребятки, сняйте, ребят, у меня Да, готовка концовку не но я и, собственно, не уходил. Алиса хорошая, плохая. Лена плохая, осталась Алиса плохая. Я не успеваю. хорошая. Короче, со Слави дальше делаем. А Я не помню, я просто не со Слави, но вот это, кажется, не делала. Да, у вот четвертый и пятый. А это. Или это стоп, или это была отенощная тоже? Я что-то не понял вообще. Заваж должна концовки. Так, не, на деле, я на самом деле. Гуру пикапа, это... на мира, все людей, так. Мне надо смены объяснять. Кажется, нет. Я прошел с Алисой на хорошем контексте, поэтому со славища. Кого интерес так. Будем со свадьб, короче, проходить. Концовку? Ну, не знаю, короче. Я хочу пройти на все концовки. Желательно все хорошие. Так, где... Так, ну ладно, с дня третьего тут со слайм начинаем. А-а-а, я бы снил, я же плюс. Так, и... так и... ладно, еще раз начинаем, Первое первого будет, с этого момента, когда Это слайд паль. Эээм. Так. Ребята, я не помню, что я и как я делаю. Не, мы тут сам не будем делать ничего, потому что. Так, сейчас слайдер. Да, собственно. Тут кофигу можно сделать. Я со слайдером. Я тут со Слави поиграю концовку. Да, не пытаться от них качает, Не пофиг. Не пытаться от не пытаться, них не пытаться, а ключи... Смотрите, ребята, как с ключами надо будет обстоять, дела будут должны. Надо будет взять ключи, потому что, ну, как бы, надо будет взять ключи, да. Надо будет взять ключи, ну, дам ей при возможности. Так, тут, ну, собственно, похвалить книгу, не хвалить, ну ладно, похвалим книгу. Ну. Я про такую литературу не читал, но мне кажется, хорошая книга для нее. День второй. Твою ж мать. Я со слави сейчас твою хорошо? Так, тут, ну, собственно, выбор на карте не важен, пойти на обед, не хотите на обед, плюс первый чекпоинт. Так, первый чекпоинт, ну, ладно, совершим в мускушках, потому что я очень люблю меню, честно говоря, особенно их первую встречу. Вот это вот. Потом кухня-столовка. Все же сходить пообедать. Общие кружки. А что дальше я выбираю, будет попить. Нет, общие кружки, да, надо было. Медпункт. И библиотека. И библиотека. Не, я тут, ребята, я тут все уже проходил. Со слави я только не проходил. Ну и все. Так. Со слави пройдем. Да, подтикарку сослали. <решили> Природа. Природа любит. И тут, ну, не спорить с Алисой, потому что я знаю, что с Алисой спорить это плохо. Обязательно проиграть в карт кому-либо. Ну, ладно. Это, ну... Ай, а стоп. Так, эм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 проиграть Ульяни, ну я, собственно, как проиграл Ульяни, выиграть у Алисы, проиграть у Али Алиси, проиграть у Ульяни, проиграть Лени, ну ладно, проиграем Ульяни. А! После этого пойти на стоянку. О, слава, слава, Мин. Ага. Ну нет, мы это уже, ребят, с вами проходили третий так тут собственно пофигу ладно подожди он не насплесть вроде вот ужас что-то но все-таки одна книга черт прям спасибо ты о чем-то хотел поговорить сегодня у нас в библиотеке дальше не стал слушать сразу ну, радостью не забудь так что говорим не забудь про вас и обед Даже не собирался ворачиваться. Да сейчас иду иду сейчас.